Доброго дня, участники Немиркин шоу! Знаете ли вы, что 264 миллиона человек во всем мире страдают от депрессии? Однако до сих пор существует большое количество людей, которые остаются в неведении относительно природы депрессии. Распространенное заблуждение заключается в том, что депрессия выглядит одинаково для всех, и ее легко распознать у других. Это не всегда верно. Прежде чем мы начнем, мы хотим напомнить вам, что это видео предназначено исключительно для информационных целей. Оно не предназначено для диагностики или лечения какого-либо заболевания. Пожалуйста, обратитесь к квалифицированному медицинскому работнику или специалисту по психическому здоровью, если вы испытываете трудности. С учетом сказанного, вот шесть наиболее часто игнорируемых симптомов депрессии, о которых вы должны знать. Первый – переедание. Хотя большинство людей ассоциируют депрессию с потерей веса и аппетита, на самом деле все может быть наоборот. Переедание – это редкий, но все же важный симптом депрессии поскольку он указывает на нарушение нормальных привычек и режима питания, что, скорее всего, связано с плохим настроением. Резкое увеличение веса также может быть особенно показательным для депрессии, потому что большинство людей склонны использовать еду как способ преодоления стресса. Второе – недосыпание. Еще один менее известный симптом депрессии – недосыпание или гиперсомнея. Хотя для людей, страдающих депрессией, гораздо более характерно страдать от бессонницы, то есть неспособности спать большую часть дня, гиперсомнея все же считается предупреждающим признаком того, что человек может быть психически нездоров. Почему? Потому что внезапное желание провести большую часть времени во сне указывает на эмоциональное выгорание, усталость, низкий уровень энергии, негативные чувства, отсутствие мотивации и, прежде всего, подавленное настроение. Номер три. Злоупотребление психоактивными веществами. Хотя мы не сразу можем подумать, что человек, употребляющий наркотики или пьющий много алкоголя, действительно взывает о помощи. Особенно если он делает это часто или на вечеринках, важно присмотреться к такому поведению, чтобы убедиться в этом. В конце концов, точно так же, как сон или переедание, многие люди часто обращаются к наркотикам или алкоголю, чтобы помочь себе справиться с чувством сильной грусти, пустоты и одиночества. Номер 4. Рискованное поведение, схожее с употреблением психоактивных веществ. Вы можете подумать, что тот, кто много пьет, экспериментирует с наркотиками и совершает рискованные, но захватывающие поступки, просто развлекается и ищет приятного времяпрепровождения. Однако это может указывать на чувство безнадежности, саморазрушения и суицидальные мысли. Рискованное поведение, такое как превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, драки, частые незащищенные половые контакты, воровство, вандализм, курение и так далее может быть намеренной попыткой подвергнуть себя опасности и может означать, что человек все глубже погружается в депрессию. Номер 5. Гнев и раздражительность Когда мы думаем о человеке, находящемся в депрессии, мы часто представляем его грустным, подавленным и лежащим в постели целый день без дела. Но и внезапные приступы гнева или раздражительности тоже могут быть симптомами депрессии. Особенно часто это встречается у мужчин. Психологи считают, что это происходит потому, что гнев призван либо подавить их эмоциональные терзания, либо стать их заменой. Многие мужчины не чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы открыто говорить о своей депрессии или даже могут не осознавать, что она у них есть. Поэтому они становятся злыми и раздражительными, как дезадаптивный способ справиться с ситуацией. И номер шесть – неконтролируемые эмоции. Помимо гнева и раздражительности, люди могут стать неконтролируемо эмоциональными, когда борются с депрессией. Перепады настроения, истерики, повышенная чувствительность к отказам и истерический плач иногда наблюдаются у пациентов с депрессией. Забыли о чем-то упомянуть? Скорее всего, это выльется в большую ссору. Пропустили их звонок, потому что были заняты? Скорее всего, они будут часами плакать и слишком много думать об этом. Люди с депрессией плохо справляются даже с малейшими стрессами и часто слишком эмоционально переживают по любому поводу. Не напомнили ли вам эти симптомы кого-то из ваших знакомых или, может быть, даже вас самих? Пожалуйста, помните, что данный материал носит информационный характер и не предназначен для диагностики или лечения каких-либо заболеваний. Но если вы заметили эти тревожные признаки у себя или у кого-то из ваших знакомых, пожалуйста, обратитесь к специалисту по психическому здоровью уже сегодня. Если вы нашли это видео полезным, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Ставьте лайк и поделитесь с друзьями, которым это тоже может быть полезно. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомлений для получения новых материалов. Все использованные ресурсы добавлены в поле описания ниже. Большое суперспасибо за просмотр. До следующего раза.